Здравствуйте. Меня зовут Диана. Я приехала из города Белгород, это около Харьковской границы. Мероприятие просто прекрасное, это что-то невероятное. Действительно, я посещала много таких мероприятий, подобных, скажем так, но касаемо качества вообще мероприятия, я не видела никогда такого уровня. Очень круто, действительно наполнение внутри, в сердце, душ, душа наполняется, что-то невероятные эмоции переполняет. Действительно, не просто мотивация что-то делать, а на качественные знания, нужная информация, необходимая. Да, к сожалению, были ребята, которые очень хотели попасть, но по некоторым условиям они не доехали, но у них было огромное желание. Желаю вам обязательно в следующий раз приехать, ребят, потому что я думаю, что в следующий раз будет еще лучше, еще круче, будет невероятный уровень, еще выше, чем сегодня, чем вчера. Но я не знаю, куда уже выше, действительно, очень понравилось. Искренне говорю, от сердца, правда, приезжайте. С днем рождения, Изи Бизи! Желаю тебе процветания, желаю тебе развития, успеха. Ты только начи начинаешь развиваться, Изи Бизи, и только начало, уже такой огромный уровень. Я желаю тебе быть на высоте, только вперед. Все будет замечательно, потому что это невероятные знания, невероятная информация, которая всем нужна.